Всем, всем здравствуйте! Сегодня Это вторая, второй этап, вторая часть, ребяточки мои дорогие. Эвел Дом Кошмаров, да? Поехали! Ставьте два лайка! Нет, ставьте три лайка! И будем с вами играть Эволнес, вторая, в Эвел а Вторая этап какую-нибудь я выпущу Эвел Нессу. Какую-нибудь еще часть с вами поиграем. Ну а да, мы поехали! Это я вырежу. Продолжить. Я приехал на то место, что было, чтобы было указано на карте, но оказалось близко. Только пока я не понимаю, зачем я здесь. Нужно осмотреться. Интересно, куда ведет эта тропа за забором. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, так будет вам приходить уведомление о новом видео. Все, ребяточки, идем, идем, идем, а мы идем, идем, идем по тропе, тропиночке. Какая-то музычка странно играет, не правда? раз домик Он стоит или чё? в принципе разок возьми эту книгу, положи ее, положи в нее все куски фотографий, сбрось ее в колодец, если сделаешь все правильно, откроется сундук, в нем лежит ключ, и этим ключом ты должен открыть ту дверь. О. Я должен вернуться к машине, чтобы уехать отсюда. Парень, понимаешь, не удастся. У... Никак ты отсюда не уедешь. Никак. Никак отсюда не уехать. Никак. Правда, приключения на жопу себе нашли. Нахрена к тебе в машине ты отсюда ни хрена никуда не уедешь. Сейчас она напишет, зря, но правда. О, я уже вижу, записка. Да зря. Что даже не пытайся сделать? Что не пытайся? М. А, ребяточки, когда ведьма тут прошла... вилнесса была, да. Жопа. какая хрень тут происходит в этой игре. О, все. Откуда мы вышли? А. Видимо, у меня нет другого выбора. Есть. Перелез через забор. Нужно же просто убежать отсюда. Попробовать хотя бы. Ребятушки, я сегодня не один снимаю, а. С подругой. Да, ребяточки. Непростая часть сегодня. Все. Так, быстро, ладно, пошли. Теперь нужно открыть эту дверь. Пошли, ребяточки, мои козлятушки. Пошлите. Вырубить ее нельзя нажать. Было прикольно... было Было прикольно с вертушечки зарядить. С А Нельзя. А почему такое не добавили? А то у них, разработчиков спроси. Да. Так, ребяточки, подходим. Да. Козляточки, ребяточки. Все. Нас глупец. Я, да? нас глупец. Освободил меня. Продолжение следует, ребяточки. Спасибо за игру. Короче, ребята, всем вам понравилась эта серия, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Два троечки ставьте, четыре лайки, выпускают следующую серию. Всем пока!